Приветствую друзья! Начинающий норвежский режиссер Микель бренда Сандемусе, на счету которого к 2017 году было всего два полнометражных фильма, один из которых посвящен скандинавской мифологии, решил продолжить работу в том же направлении и снял сказочную историю о приключениях Эспина Аскелада в «Королевстве троллей». Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были король, королева и их дочь принцесса Кристин. Девушку надлежало выдать замуж до наступления ее 18-летия. Иначе, по легенде, горный король – страшный огромный тролль, заберет принцессу себе и женится на ней. Но легенда родилась давно, никто из ними живущих тролля никогда не встречал, а потому принцесса безбоязненно сбегает из дворца, дабы избежать нежеланного замужества. По дороге она встречает Эспина, сына местного фермера. Но пути молодых людей вскоре расходятся, а парень даже не подозревает, что познакомился с принцессой. Семья Эспина – это два старших брата и отец. Относятся к нему, как и в большинстве наших сказок, как к Иванушке-дурачку. Многого от него не требуют, зная, что какое дело не поручим младшему брату, толку не будет. И вот отец и братья отправляются на охоту, оставив младшего на хозяйстве. Вернувшись, они с ужасом обнаруживают, что от дома остались тлеющие головешки. Тут же приходит известие, что принцесса исчезла из замка, и любому, кто вернет ее домой, полагается щедрая награда. Долго не раздумывая, братья отправляются на польские беглянки». В пути их ждут самые настоящие приключения. Будет тут и встреча с неким аналогом нашей Бабы-Яги, и волшебная карта, и золотые яблочки, и лесные нимфы, увлекающие путников в лесную чащу. А также очень много неописуемо красивой норвежской природы. В финале братьям предстоит выстоять в схватке с горным троллем и спасти принцессу, проявив отвагу и смекалку. Музыкальное сопровождение фильма сплошь состоит из фольклорной норвежской музыки, которая идеально вписалась в эту картину. Кажется, что волшебство окружает героев повсюду, стоит только открыть цену. Фильм, безусловно, для детей, с простым сюжетом, легким юмором и совершенно без интриги. Сказание о битве добра и зла, в котором добро, конечно же, побеждает. И как и у каждой сказки, у этой тоже есть своя мораль, которая преподносится не как нравоучение, а скорее как «Житейская мудрость». В 2019 году режиссер снял продолжение истории об Эспине, на этот раз отправив его на поиски Золотого замка. А дело все в том, что в королевстве приключилась беда. Злоумышленники отравили короля и королеву. Принцесса Кристин вместе с Эспином пускаются в путь. По легенде, в Золотом замке есть источник живой водой, которая способна вернуть к жизни любого. И снова зрители ждут приключения и встречи с полюбившимися сказочными персонажами. На этот раз режиссер покажет комфортабельное жилище Бабы яги расскажет о правилах безопасного использования сапог-скороходов, продемонстрирует коварного водяного миломана и все это на фоне неизменно прекрасной природы Норвегии. Еще будет старичок-сморчок, это что-то вроде нашего состаревшегося мальчика-спальчика, с а также дальний родственник тролля из первой части. Нащащие на своей могучей шее целых три головы. Оба фантазийно-приключенческих фильма поданы очень увлекательно. В диалогах и действиях героев напрочь отсутствует современная пошлость и жестокость. Сказка похожа на слоеный пирог, постоянно добавляет в сюжет новых колоритных персонажей и заставляет героев выкручиваться из сложных ситуаций. Приятно было лицезрить не примекавшись еще нашему зрителю лица норвежских актеров. В роли Эспина – Вебьерн Энгер, на счету которого пока только десяток фильмов. Принцесса Кристин – Элли Харбоа, которая многим может быть знакома по триллеру 2017 года «Тейма», где она исполнила главную роль. Ну а братьев Эспина сыграли Макс Петерсон и Элиас Хольмен-Серенс. Диалогия получилась доброй, душевной, поучительной и красочной. И если вы решите посмотреть этот фильм вместе со своими детьми – то могу пожелать вам приятного путешествия в сказку. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!